А родители? Мать, отец, младшая сестра и дед. То есть вы родились в Твере и проживаете в Твери, да. Да? Контрактник? Да. Когда подписали контракт? 30 октября 2018 года. 2015? 2018. 2018 года, да? Какие 18. войска? Математистолуковые. А часть? 3135. И должность? Командир автомобильного отделения. В Украину когда зашли? 21 августа. А вот на, на контракте, когда подписали контракт, это сразу после срочки после на контракт, да? Вот, вот, вот вместо нее. Место? Место. У нас вот, в России 16 -го года можно после техникума с образованием идти на контракт в армию. А почему выбрали после техникума армии? Ну, потому что идти на год. В армию было бы нерационально, потому что мне нужны были деньги, чтобы домой отправлять их. А то есть помогать матери, да? Да. И сколько платили на контракт? А, поначалу 32 тысячи, потом, когда стало командиром отделение, стали 45 платить. Хорошо. Когда подписали контракт в Украину, то сколько пообещали? Нам говорили, то, что зарплата будет 240 и зависит все от того, это, будете ли выезжать на позиции, либо нет. А то есть, если на позиции, то больше еще, да, от 240? Да, там э, были еще э, э, э, так называемые э, боевые. Угу. То есть, где-то 400 тысяч должно было быть? Ну, думаю, да, точно не знаю. А когда зашли в Украину? 21 августа. 25 а в плен когда попали? 25 сентября. А -а -а куда заходили? Мы э с, с, с, с нашим подразделением заехали в город Изюм. Mm -hmm. Нам нужно было перевозить вещи, получить все э снаряжение, боекомплект, э в общем, все, увозить в тыл, глубже. И, получается, вот мы заехали в Изюм, стали потихоньку отъезжать от него, и в конечном итоге наша база дислотировалась в городе Сватово Луганской области. Mm -hmm. вот, и там уже у меня было отделение автомобильное, оно было не полностью укомплектовано, mm -hmm. и у меня было только один водитель и одна техника. Mm -hmm. И задача именно моего отделения должна была быть именно либо в подвозе боекомплекта, но у нас на это отдали два от КАМАЗа. А мы должны были ждать там примерно раз в месяц или два раза в месяц, чтобы нам в батальон привозили гуманитарку, и мы должны были по требованию раздавать ее. Вот. А так мы раздавали то, что у нас было на в базе именно с, с, с снабжения нашего то есть сахара давали ну, и так вот каши макароны воевали нет ну, быка возили э, да один раз привезли ну то есть понимаете без быка нету войны да это для вас война спецоперация до того как все это увидел сам думал спецоперация а потом уже После разговора с, с, с мировым населением, а, ну, по всей видимости, это не спецоперация уже. А что такого случилось с мировым населением в разговоре? Ну, а, получается, мы когда раздавали а, им еди-еду, вот, общались с ними, и они рассказывали, как некоторые из них остались без домов, без машины вообще в принципе как они переезжали с деревень в города и искали ночелек вот у меня в понимании спецоперация это как-то малыми группами а события может дом там у деревню максимум Извините, что я спрошу, у вас это с детства заикание, да? Да, на самом деле. у вас там нету того, какого еще, что то есть что вы боитесь, что заикаетесь. Все нормально, да? Мы с ним разговариваем, да? Это с детства. Логоневроз называется. Как? Логоневроз. А кого винило это население в разговорах с вами? Вот тут на самом деле было разное мнение. Лично я общался с одной молодой мамой. Она говорила, как их в деревне, конкретно их, разбила им артиллерия ВСУ. А вот были, где еще люди, они говорили то, что там уже работали как наши артиллеристы, так и ВСУ артиллеристы. Я правильно воспринимаю? А в плен как попали? В плен попал я, нам дали задачу доехать до поселка. Англия как танкистам наладить с -с -с и передать им продовольствие у нас было 24 человека мы выехали на двух ханках двух и в прикрытии был вот, вот бтр у нас вот и мы разделились получается одни уехали налево раньше мы чуть чуть, -чуть прямо проехали и Попали в сосаду, нас расстреляли с пулемета. Так у нас был БТР, он подавил его, прикрыл нас. Раненых загрузили в БТР, и двое мертвых мы не взяли их, потому что у нас не было времени на это. Доехали через поле до танкистов, раненых перевязали. И погрузились в МИК «Урал». Вот. И начали выезжать через э, Хольтника. И там в сосаду ну, попали и наехали на противотанковую мину. Вот «Урал» был э, подорван. Я, получается, был возле э, двери задней. Э, откантузила, Вылез из нее, стал отбегать чтобы она не задетонировала, так она гореть начала, и принял решение, что нужно бежать к танкистам, но не знал то, что в деревне Тольняк уже были ВСУ, побежал и, так как был контужен сильно и не мог идти, встал тут отдохнуть. И вышел боец и в плен меня взял. Я правильно понимаю, что как бы главным мотивом захода в Украину были деньги? У меня нет, если честно. У меня была в России тоже работа. Можно было уволиться, в принципе, с армии. И в месяц я мог получать от 60 до 70 тысяч рублей. Занимаешь Работает Работать с, с, с на заводе 3.3. Это, ну, в принципе, работа легкая и не трудоемкая. Хорошо, если они деньги, наверное, ну, там 70 тысяч, и где там 400 штук, тогда какой мотив заходу в Украину? А, вот лично вот я и водителям у нас было мнение другое, то что мы смотрели новости, общались с людьми, кто выезжал на э, Россию отдохнуть, перегруппироваться, они говорили то, что у людей там нет работы, у населения. И их, получается, не всех, но многих кормят именно от гуманитарка. И мы приняли решение, чтобы приехать и раздавать это. И, если вот честно, раздавать успели немногим еду. Вот. У от да. работы в Украине? Нет, на, на, в Украине она есть, а вот где были мы, в Слатово, например, она была не у всех там, Потому что некоторые магазины не работали, автосервисы многие тоже не работали. Вот, и мы... Это когда вам это рассказывали? Это в, в, летом, получается. Летом получается, да? Да, да, да. Вот, да. Июнь, июль. Это марта 28 кажется, числа Сватова. Это было подконтрольное или не подконтрольно территории Украины? Ну, так, в, в марте, думаю, нет уже. Потому что если в Изюм у нас заезжали уже летом, наши ну, армии где-то в июне, в июле, то Сватов уже был под до 20, контролем России? Да, ну вот, до, 20, до 2022 года Сватово было под контролем на Украине, да? И все это было хорошо, и работы не стало, когда? Ну, получается, после того, как там зашли наши войска. Да, ну это логически. Логически рассуждать, да. да. Кушать нет, потому что зашли русские войска, правильно? Люди живут для нормально кушать все было. В чем вы хотели помочь людям? Ну, я делаю то, что мне приказали. Андрей, в чем, хотели, в чем вы хотели помочь людям? Вы да. сказали, что не финансы были, а то есть вы гуманитарный человек очень. В чем вы хотели помочь людям? Захватили сватого. Русские. Все. Нет тут ничего кушать. Нету работы. Кто виноват в этом? Ну, если статистически подтверждать, то российская армия. В чем вы в хотели тогда... То есть вы, как российский солдат, в чем вы хотели помогать людям? У меня тогда вопрос. Ну, я причина, уже... причина этого всего были россияне, правильно? Ну, думаю, да. Нет, возможно, я не думаю, но я вам просто ставлю вопрос. Вы говорите, что вы хотели там заниматься какими-то гуманитарными миссиями, быть солдатом, будучи солдатом. Вот вам, вы называете Сватова, Сватова захватили русские, россияне. В чем помощь? Сватова сопротивлялась. Ну, я не владел данной информации, то что с... Сватова сопротивлялась. Это все? То, что вы хотели сделать, помочь Сватова людям? Ну... Не только там, вы сказали бы то, что надо ехать, сдавать. Воевали? По, по их бы, Раздавал бы. Воевали? Нет. Нет? Ну Как мило. Русский солдат с гуманитарной миссией на территории чужой страны. Вам лично не смешно? Мне лично нет, не смешно. Нет, не смешно, да? Нет, нет. Все, все здесь приходили с гуманитарной миссией на чужой территории. Нет. Денег не хотели. Ничего не хотели с гуманитарной миссии кушать, давать людям, которых захватили. Ну, мое мнение такое, то, что правда звучит нелепо, она постоянно. Лично вот у меня были интересы именно вот такие вот. Потому что я с... сколько вот в Украине был, не получал за за заторпату зарплату ни разу еще. Да вы просто не успели. Вы просто не успели. Вас просто быстро хлопнули в СУ. Залиплен. Вы просто не успели. Не надо мне рассказывать, что я ни рубля не получал. Вы просто не успели. Нам давали только штатную за зарплату. Ну. 45-50 тысяч. Ну, хорошо. Вы же понимаете, вот, ну, то есть это звучит нелепо. Я хотел, э, я, я хотел развозить гуманитарку вместе с БК, это как, типа, популяли, постреляли, а потом кушать дали? Ну, это как-то не складывается. Вы Вывозили БК, без которого нету боев. И, и, Да, я хотел помогать. Хорошо. <coughs> это единственный момент на захваченных территориях возить гуманитарку? Ну, я был, ну, приказы, вообще. Ну. Я же из, -за, из -за завода обеспечения. получать. Да, я понимаю. Говорили но... ехать, мы бы ехали. Хорошо. А кем вы вообще в жизни хотели стать? О чем мечтали в детстве? МЧС. МЧС, да? Да. А почему не пошли? А, не пошел, потому что нужно было сначала от... отслужить в армии, потому что без военника не брали туда. Ну хорошо, служили. Вот И потом там за зарплаты -за 30 тысяч рублей. И я принял решение, то, что лучше после армии на завод буду работать. где будет там 60-70 тысяч. Деньги. Все деньги. У меня ощущение, просто когда я с вами разговариваю с россиянами. Единственное место, где можно заработать, это армия. В России. На самом деле нет, но ну, у раз? нас очень немногие люди могут работать на предприятиях по узким направлениям по типу инженера сварщика либо механика. Почему? Ну, думаю, потому что у нас поколение молодое, которое к этому не тянется, наверное, просто. А к чему тянется молодое поколение? В интернет, наверное, в основном. Ну, что интернет? Блогеры, ютуберы. Инстаграм мы сейчас стали там что, сколько там миллионов в России? 140 миллионов, да что, половина странных блогеры ютуберы что ли? Ну, они что, все там тянутся? Это не знаю, но лично я вот получил диплом, профессию и после армии думал на завод идти работать. А в работа? Ну да, если... Какая средняя зарплата? Средняя тысяча. 45.50. 1045.50. Это где-то... Это 700-800 долларов, да? Да, примерно. Это 700-800 долларов. Это, это, это хорошая зарплата? На у двоих, думаю, да. Но если ребенок есть, надо уже работать именно вдвоем будет. И много такие гуманитарии у российской армии, которые захватом территории хотели гуманитарку развозить? Не знаю. Ну, вы, вы же не уникальны. Ну, Мне тоже говорили, что они думают, что мы не нас было. Я и водитель. понял. А мама что говорила? То, что вы заехали. А, мама говорила то, что, ну, чтобы был, во-первых, если уж еду, то чтобы осторожен был и не одобрял категорически. Это. Чтобы первый. был осторожен, и Анишка присылал? Да? Нет, не одобрял да. вообще этого на то, что я вот, на Украину уезжаю. Какую последнюю книгу читал а, Последнюю книгу а, значит, о королевы. Это тот? Это сейчас а, тот, кто написал это, Шеллока Холмса. Не помню, что автора забыл. О королевы, да. 800 страниц книга было. И еще, а что вы знаете о Украине вообще? В Украине? Да. Mm. Ну, вот, то, что в школе и в колледже по учебникам только было. Ну, что, ну, вот, что вы знаете лично в Украине? Что это за страна? Что это за люди? Mm. Люди, любящие свою... Страну, э, которая еще при Петре Первом боролись за независимость. Кто боролся при Петре Первом с украинцами за независимость? Так. Э, Иван Мазепа, если не ошибаюсь. На Запада. На Запада. Со шведами был альянс. Да. Так если ну, вы все понимали, что это украинцы, которые любят свою страну, зачем вы заходили? Ну, я. Ну, вас могу... как бы, ну вы, вы понимаете, вы говорите, что я исполняю приказ, но мозги какие-то свои есть? Есть, и вот именно поэтому, когда мне начали говорить то, что вот ты там убивал мировое население, насиловал, я говорю, то, что я этого не делал, так у меня вот есть. Андрей, а где вы. не делал? Хорошо, а где вы еще с оружием можете зайти в другую страну? Ну, то есть, вы... куда вы можете привести еще гуманитар какой русский солдат? В какую страну? Ну, думаю, туда прикажут, когда мы поедем. Серьезно? Ну, то есть вы готовы исполнять, да, то, что он прикажут? А Финляндию не хотите завести гуманитарки? Финляндия, она, по-моему, богатая со стороны, если не ошибаюсь. И есть... там. А, а Украина бедная, поэтому должна быть гуманитарка или как? Я бы не сказал, что она бедная. но Тут уже с 14 -го года идут. Бои. А как коррелюется вот это привоз гуманитарки, Финны, Украина? Да? Почему выбрали вы Украину по приезду, приезду гуманитарки? Выбирали не мы, а правительство наше. Ну хорошо, ну вы же думали: вот в Финляндию мы не едем, а вот поедем в Украину с гуманитаркой. Вы хотели гуманитар... Ну что, хорошо. 14 год, что дальше? Ну, в 2014 начался Майдан, получается. И после него начались спорятки массовые. Вот, и... Потихоньку это начал перерастать в вооруженный конфликт между, между, кемики. между Луганской и Донецкой областями uh -huh. и Украиной Остальное получается. Uh -huh. Они как бы uh -huh. решили сами для себя то, что они отделяются от Украины. Нет, вооруженный конфликт начался раньше. Еще раньше. Конечно. Только... Когда Россия забрала Крым. В Крыму, получается. Вы этого не знали, да? У нас было, как сначала Майдан, потом Крым. Было да, потом Крым. А чем мне нравится то, что в Украине был Майдан? Мне, ну, ничем, как бы, ну, я к Майдану этому отношения никого не имею, и как бы насчет него... Мне высказать не могу, потому что он начинался, мне было читал следующее, я не понимал, что. Ну, Хорошо, что, что там, а, ш, а что сейчас? Но ну, если вам до лампочки было Майдан, а что сейчас не так с Украиной в 2022 году? Сейчас, да, mm -hmm. думаю, изменилось только то, что а, у нас в России объявили так называемую спецоперацию а, и начались бои еще а Для вас это война? Жесткие. Это, это для вас война лично, да? Начались бои жесткие, да? Хорошо. И стало уже прям еще в, в большей мере страдать население. Страдать И... население? Да. От кого? От войны, от артиллерии. А кто, кто развязывал? Это не знаю. Не знаю, кто развязывал. Я вот лично нет. Не знаю, а, а, а, а нападали на Украину или нет? Ну, я думаю, да. А кто? Армия России, получается, если Рос, рос дать логично. Я, я просто не понимаю. Вот вы реально, типа, не знаете или вы боитесь сказать? Нет. Боитесь или не знаете? Не боюсь. Тогда армия России напала. Если рост дать... Логично, то да, получается. У нас заехал через Донецк-Луганск и а если а... дальше в сторону ага. Харькова, сумских областей, на пределе Киева. Но мы рассуждаем логично с вами, да. А в России как на телеке рассуждать? Не логично. Я там стараюсь не включать эти новости. Вы же знаете, ну откуда-то знаете, что люди страдают, да, вот вы знаете, что там как бы Донецк, Луганск, Украина начали воевать. Откуда у вас эта вся информация? сказали в основном. Кто? В армии, когда вот еще в части был. Откуда они черпали эту информацию? Из новостей, думаю, они черпали эту информацию. Ну, то есть телев. Да. Хотите что-то сказать украинцам? Нет, я думаю, это будет э, бессмысленно потому что я когда попал в плен меня привезли получается в отделение полиции вот и ждал там пока меня вот, перевезут куда-то дальше и там было 8 гражданских человек их подозревали получается в поддержке российской армии или в, со в, в сотрудничестве с ними коллаборантство да да а и они мне доходчиво объяснили то, что чтобы я не говорил, им уже будет а, все равно, чтобы ну, то, что там не убивал, не носил, они говорят нам все равно что-то нам будешь о -о -о -о говорить из-за тебя мы сейчас третий день вот, находимся под а, следствием в камере. Это вот они и говорили. Ну вы как человек, вот вам не жаль то, что вы сделали? Вот чисто по-человечески, да, вот. Просто миллионы людей за границей. Многие, много ну украинцев убиты гражданских, да. Там дети без родителей, родители без детей. Женщины насилованные российскими солдатами. Города разрушены, дома, люди все потеряли. Вы как бы часть этой всей истории. И вам нечего сказать украинцам. Ну, а с... С... не мой говорить Если они будут думать, то, что я это говорю, чтобы как-то оправдаться. А если уже вот что-то сделал, то этому уже не будет никакой оправдания. Ты это сделал? Это факт уже. А русском что-то хотите сказать? Что вы думали, думаю, в первую очередь. О чем? О чем? Ну, стоит ли ехать? Вообще, для чего это началось вообще все? Для чего, почему, зачем самое главное? А вам нравится жить в стране как Россия? Да, думаю, да, нравится. А чем нравится? А вот чем вы горды как россияне? Назовите мне три вещи, которым вы можете гордиться как россияне во всем мире. А в первую очередь, людьми нашими. Они потому что у нас вот отзывчивые довольно-таки. Они, вот. они, такие отзывчивые, что пришли убивать в Украину, да? Ну, Чтобы это уже говорить. зависит от... А в чем отзыв? Ну, Каждого нет, нет, нет, вот уникальность страны. Уникальность страны, как Россия. в а принципе, тоже отзывчивые, они нормальные люди. Да я думаю, что американцы отзывчивые и другие. Да? А в чем это уникальность тоже. страны, как Россия? Ну, думаю, вот это... то, вот... вот э, я по-другому поставлю вопрос. Вот, назовите мне три вещи, которые бы, украинцы могли взять у россиян, да, вот, грубо говоря, так бы, ну, чтобы потянуться к России. Ну, нет, не, не знаю, если честно. Нет. Только отзывчивость. Может быть, и нету. Это я вас спрашиваю просто, ну. ну я говорю, не знаю. Не знаю. Потому что, думаю, то, что есть у нас, оно и у вас, наверное, есть тоже. А я спрашиваю уникальные вещи, которые, ну, почему, что может взять мир в России? Ну, по, по технологиям, я думаю, мы недалеко, а уж... след остального мира. То есть близко, да? Да. Да? А что такое уникальное создало Россию в последние годы? Я не интересовался этим. Ну, вы думаете, но не, не интересовало. Отлично тебе. Какая машина вам нравится? У Лады десятая модель. То, то, есть, это самое, то есть это как бы мечта вашей жизни, да? Lader нет, но она. А вот мечта любая. вашей жизни какая машина? Любая. Нет, конца. нет, ну какая модель вам нравится? Но все-таки есть же модели, которые нравятся людям, которые вы выхлебили меня. Ауди-то? Ауди, да. Ауди-то делает. Германия. Германия, да. А почему не Россия? Беды же воевали, победили германцы, не? а ауди делают в Германии. Технологии не, не перенимали у них. Из-за этого у нас их не делают. А почему не делают? Россияне же такие, такие уникальные, отзывчивые. Почему ауди делают в Германии в России? Потому что запатентовали в Германии. Ну и что? Ну, создали это германцы. А почему россияне этого не могут сделать? Не хотят, наверное, вопрос? Не хотят. Да? Думаю, да. А почему не хотят? Вот насчет счет этого, без понятия. Это надо интересоваться уже индивидуально у каждого из них. Свет. Не хотят просто, да? А что хотят россияне? Насчет? Вот, вот как-то странно. Вы как россияне хотите Ауди, а другие россияне не хотят, и поэтому Ауди да. нету. А чего хотят россияне в жизни? Вот чего вы хотите? Да строить дом, завести семью. Так делайте, это. так зачем Украин? Украинцы то же самое хотят. Построить дом, завести семью. Делать это в Ну, если вы, повезет, сделаю. А нет, то... А зачем Украину, если, если вы хотите дом строить, завести семью? Я же говорил уже покой. Причине, я приехал на Украину и другой тут тут не будет уже причины вы хотите ездить на, на ауди строить дом завести семью но едете в Украину не хочу ауди это так марка самая оптимальная надежная потому что санкции не будет и, и ладно я себе... вот, вот видите Андрей вы хотели помогать народу развозить гуманитарку, а вы как представитель России, который ничего миру не может дать. Потому что вы лично ничего не можете пересчитать, чем гордиться. Вы хотите ауди, вам нравится, но, может быть, будете иметь дела. Вы хотели семью и детей? Завозили гуманитарку. Да, получается так. Да. Вы какой-то, ну, то есть, россияне какой-то шизофрении живут. Ну, не думаю. Я живу. вам повторял то, что Ауди — это так. Мне бы любая подошла. У меня нет принципиальной, чтобы вот что именно Ауди у меня было. Взял там любую, то, что ты за 400 взял, и все. Лишь бы ездил. Ну неприхотливый. Хотите будем меняем? Да. А почему? В первую очередь всем, кто у меня знакомые будут, чтобы передать им информацию чтобы не ехали больше, потому что вот по телевизору нам говорили то, что нацисты, фашисты после того, как вы взяли в плен, на самом деле Переживал насчет этого очень сильно. Потому что рассказывали, как пытки тут были. Какие? Кто а, рассказывал? По новостям также первый канал. А, свой, а канал. что? А что а за что вы переживали, что в антонах генерали не ответили? Да. Ну, там, пальцы глаза, Побежите не уже. Все нормально, нацисты не отрезали. Да, Нет. Вот, вот в этом ты дело: то, что взяли в плен, воды дали первым делом рассмотрели для ранений вот и в принципе все потом везли в какой-то город у меня ну личные данные и фамилия подразделения и передали в харьков для дальнейшей транспортировки уже в Левке. Как вообще должен был выглядеть нацист? Ну, в моем понимании, это человек, тот, что до сих пор еще верит в идею Четвертого Рейха. То, что он там возродится, там чистота нации, как это у было, за то, что боролся у Гитлер. И, и этот человек, если кто-то не согласен, получается, будет с ним. Там уже мирное население, немирное. Вот он их либо вешает, либо Красота убивает. эта идеология. А да. в чем она проявлялась среди украинского народа? Вот, кстати, я не проявлялась здесь, я такого не видел. Не, ну вы, вы, вы, вы хорошо говорите о идеологии, да, там четвертый рейх или еще что-то. Э, там чистота нации, там понятие Барманши и так далее. Ну То есть вы что-то читали, какое-то зеленое там понятие нацизме. А вот как на нацизм проявлялся среди украинского народа? Как, ну, как, как вы это себе представляли? Ну, кто это? Ну, не знаю, вот как должен быть. Не знаю, там он с Восточной, с Западной Украины этот э, нацист должен быть. Как он должен выглядеть? Вот, как, как его рабочий день должен, из чего состоять у этого нациста? Ну, по тем рассказам, что были по телевизору, я составил примерно картину, то, что у него должен быть отличительный знак какой-нибудь виде молний хотя бы ССовских. Uh -huh. Вот, ну и они также какие агрессивные, потому что, ну, как нам говорили то, что вот нацисты, например, у нас новости были, uh -huh. нацисты уничтожили в, в деревню мирную, uh -huh. это уже не помню там, это, вот даже ну, если ну, это, как пример взять от, от, от, от, от Бучу, это то, что помню, нам говорили. То, что нацисты заехали в Бучу, вот, и стали убивать людей там просто. Это вот было да, такое было. Нацисты заехали в Бучу и стали убивать людей. Но это были русские. Русские заехали в Бучу, убивали гражданских. Вы про, про них говорите? Ну нам. Не, -не я справа. Вы про них говорите? Нет. А кто это был? Нам показали по телевизору то, что это были нацисты со с... стороны ВСУ. А зачем высу вот 8 лет не убивать в Буче, а, то, а здесь заехать в Бучу и убивать? Для ну, чего это? Когда, пришло... когда пришли русские? Вот зачем? Ну Где логика? Не знаю. Думаю, может, они заподозрили их в, сты... в своей трудности, в поддержке российской армии. Серьезно? Взместное население поддерживал? Ну, в с... некоторые, да. А в чем поддерживал? Ну, просили, чтобы мы вот, не уезжали из города никуда, чтобы ну, отстаивали его. Андрей, я вот вас слушаю, да? Я вот вас слушаю. У меня, честно говоря, я иногда устаю от этого всего, да? Вот это все слышать. Вы говорите о какой-то поддержке, что здесь население поддерживает русских и так далее. А для чего, например, там Киеву это пригородно, там Бучи русский. Можете мне объяснить? Не можете ничего уникального типа назвать, что делают россияне? Вот. Ну, то есть, объясните мне, почему Буча должна была поддерживать русских и ждать их два захода? Объясните мне, пожалуйста. Ну то я не знаю, если честно, почему. Может, ему не нравилась власть местная? Может, из-за этого, может быть, у них были какие-то личные причины? Вы понимаете, что вы этот балды это говорите? Нет. Ну, вы в этом уверены? Это предположение мы? От, откуда они родятся? Вы же типа логический человек, да? Да? Или нелогический? Вы какие-то предположения. Вот вы смотрели по телеку, что нацисты убивали в буче. Ну, это, как... это вообще... Вот мне это связать тяжело, да, как логически мыслящему человеку. Нам показывали, что нацисты в Буче убивали людей, потому что они поддерживали русских. Так? Ну это предположение мое. Ну это по телеку показывали или нет? Нет. Вы видели, что нацисты убивали, то есть я вообще не знаю, кто там кого убивал уже. Ну, это русские там выбивали, гражданские, в этом, ну, как бы я уверен. Но по телеку вам показывали, откуда у вас эта информация, Андрей? Из телевизора. Из телевизора. Почему кто-то в Бучи должен был под, поддерживать русских? На этот вопрос телевизор вам отвечал? Нет. А вы не спрашивали, почему в Бучи, пригороде города Киев, кто-то должен был поддерживать русских? Нафига? Тоже не знаю. Вот есть ответ? Нет. Это так, как бы я сказал, что где-то в астрахани кто-то должен был бы поддерживать по телеку, говорили, даже хотят украинцев. С какого фига? В этот вопрос никогда не спрашивали, не задавали себе. Нет. Вот что по телеку показывать? Не, не задавал. У нас, например, в Твери есть люди, те, что поддерживают Украину. Вы считаете, россиян думающие нации? Да. В чем? Что они думают? Вот все, что здесь типа происходит, все солдаты говорят, что это вся фигня. Как можно верить телеку, если вы говорите, что россияне это думающие нации? Ну я вот, например... Вы знаете, что такое критическое мышление? Да. Не знаете, что такое критическое мышление? У русских оно есть или нет? Не знаю. Не знаю. Может быть есть у кого -то. У вас лично нет? Думаю, нет, по всей видимости. Я могу сказать, но то, что за всех людей я... Лично у вас есть... Говорить. Вы себя считаете критическим, мыслящим человеком? Думаю, да. Но, я, но вы верите телеку. Я... Вот я смотрю новости, да, я там журналист, повысок, да, но я анализую, анализирую. Я ищу еще какую-то там другую информацию. Вы мне рассказываете о будче какую-то дичь. Русские там... Русские сами признаются... Как они убивали? Есть уже репортажи, что они говорят журналистам русским, как они убивали граждан миром. Ну, значит, они должны в тюрьму сесть, это минимум. А войска русские не должны сесть в тюрьму за то, что они сделали? Ну, это, ну, смотрение уже с, с, суда будет. А Путин должен сесть? На это не знаю. Почему? Это решать уже не мне, а кому? должен он сесть или нет, если не ошибаюсь, в суду. Он будет на суде? Не знаю, будет или нет, это уже будет зависеть от... Но должен быть на городском суде? Всемирного общества. Всемирное общество обсуждает войну? Вот. Вашего президента? Как они решат, если будет постановление... Сюда вот, то ему надо на него явиться. Вы за то, чтобы Путин сел? Я? Чтобы Гага его засудила? Я лично нет. Почему? Ну, если на, ну, на, на, на то пошло, то лучше поменяю тогда на другого его. От... Странно, да? Весь Там... мир да, рассуждает, а вы вот для Андрея ну, Путин хорошо. красавчик. Путин красавчик. Вот Путин красавчик, да, вот он не должен сесть. Куча горя в этой стране принесли, да, он же преступник, военный военные, то, что здесь делают. Ну, Путин красавчик для Россия. Зачем Гага? Он не должен сесть. Отличный мужчина. Для меня красавчик, просто президент Российской Федерации. И что? Ни больше, ни меньше. Что? Но на Гагу он не должен пойти, да? Это все решит. Нет, я спрашиваю ваше личное мнение. То, что там решит международное общество, это другое. Я личное мнение спрашиваю. Граждана РФ Андрея, Путин должен быть в ГАГе? По моему, по моему мнению нет. Значит, вы поддерживаете всю политику, та, которая есть. Вы пришли здесь убивать. И поддерживать то, что делает Путин.